Йоу, вы не поверите, я знаю, как одолеть апатию, симптомы, убитость, всякое такое, в общем, есть один выход Это если у вас слишком плохо Вам сейчас грустно И смотрите говорите Ой, сейчас ему весело, да, повезло, Ну в принципе можно удалить это все делать Сейчас верну все глаза от вас Потому что мне стыдно за вас Реально Потому что есть шанс у вас переносы Вы пропустили этот шанс В общем подписываться лайк Давай расскажу Кратко, потому что я эту тему реально забуду и потом уже не вспомню. Я буду заниматься обычным делом и одновременно снимать ролик. Вот. не, не Как там? Некомфортно. Тебе должно быть некомфортно, если тебе слишком плохо, делать свое любимое дело. Например, ты работаешь и у тебя нет времени на этом. Даже если у тебя нет времени, сейчас только батарея заканчивается, мне сейчас делал ролики очень... Бананы вы там И я сейчас разболтался, так что в принципе сейчас будем готовить у нас одновременно. Я даже не знаю что сейчас мозг вам, -вам делать, у меня сейчас сломался. В общем, если вам лень, точнее если у вас симптом от апатии и вы не приключаете ролик, то как раз вам поможет. Не смогу, конечно, быстро рассказать, но медленный человек, вот уж примите это всё. У Волос, блин, приседает, почему? Подождите, не может быть. В молодости и голос немножко приседает, а старости и голос не приседают. Э, Поэтому в молодости делать. Если у вас апатия в молодости, то капец, нужно вас спасать. То есть занимать любимым делом. После работы там Можешь конечно уже уволняться Уволиться и сразу заниматься другим делом Просто не... Частично Точнее не частично, а Массово У вас не моя работа Вы массово это делаете? Одно дело? Может не второе, а одно дело Например, я сейчас снял ролик сразу же видеоролик нет я снял ролик еще раз делаю перерыв записываю еще раз ролик можно конечно на, не делать перерыва но это собьет с толком поэтому апатии можно победить этим способом вот моя история короткая но смысл такой огромный вот чувствую себя поэтому если вы потеряли напишите мне в комментариях я возможно разберу еще раз вот хлеб, давайте продолжаем после усталого работы когда ты сейчас я вот смотрел он в 2015 Ой. году сейчас у меня сбой с рукой, блин, после такого напряжения сейчас я смотрел этого качка да, этого... ну как давай смотрел, ну как, ну нормально да? И... у ну него нет уже живых, но он сказал как там говорит... ну Шангвендар Я не привык так говорить, но, в принципе, научусь, наверное. В общем... Этот человек любит качаться, и у него хобби, качаюсь, фотографируюсь и деньги зарабатываю. У него хобби такое. Поэтому не свои хобби, и, в принципе, у вас и получится. Я верю в вас, у нас кончается батарея. У меня сейчас телефон там батарея, один телефон, который я снимал, на телефоне снимаю, не на камеру, сейчас снимаю на камеру. Я так э, подумаю с телефона сказать, что я вот такой человек, камера у нас тут на телефоне, загорает быстрее, когда снимаешь ролики, там память, там всякое такое, на весь процент, там 6 процентов, капец. Поэтому, занимайтесь любимым делом массово, массово, после школы, после работы, да, там остается у вас времени, там 3 часа, 4 часа, 6 часов. С перебор 4 и 5 часов, 3 часа, 2 часа, занимайтесь любимым делом массово, хотя бы один дел. Дальше у вас все получится учиться работать, заведетесь, так, ух, я готов яблоко, едите там позавтракать, бегом. Пока есть такая мотивация потом он закончится, апатия снова начинается. И пересматривайте ролик, если вы ничего не поняли. Пока.